Небольшое обновление по землянке. значит Здесь вот со стороны, как бы сказать, плодородных угодий, которые затапливают весной, ничего не поменялось. Вот это мне привезли с ближайшей пилорамы камаз леса. Ну, отходы как бы. Те, которые они пилят на дрова. Из этих отходов. Тут я отобрал самых толстых. Ну, как бы сказать, половая доска, но посмотрим. Тут просто обычная доска в более-менее нормальном состоянии. Конечно, местами зала более чем. Так, верстачок получилось сделать. Вот э, отмечено на нем размеры. Ничего интересного в верстаке. Но он просто работает. Это отлично, я хочу сказать. Нехитрый верстак-то. И очень не хватает длины. Он свин там трется, об флажочек, на котором должны высыпать опилки. Так, на этот же, на этот же КАМАЗ пятикубовый леса, мне удалось построить вот такую бытовку. Пока что с одной стеной и крышей, да. Лестницу тоже. Для того, чтобы все это дело делать. Так, на крыше Рубероид земля мох. Вот это очень важный э, элемент, как делается крыша. То есть мы кладем лист, кладем второй лист, потом деревяшку. Не надо никаких там шайбочек, вот это все фигня. Надо положить деревяшку и прикрутить ее саморезом. И крайне важно не перекручивать саморез внутрь. Вот немножко достаточно, все будет хорошо. Так, на этот же э, лес, э, это как бы затенечек, я не знаю, как это сказать. Короче, свине было жарко, сейчас ей очень хорошо. Вот с такой вот конструкцией. Так, прыгаем дальше. Тут уже какой-то свин лазит. Это небольшой заборчик вокруг Наскара, очень наскоро импровизированного огорода, чтобы просто вытащить из машины бедную рассаду помидоров, которые уже очень плохо ей, ей очень тоскливо, она уже вся желтая, и пригорюнилась, приключинилась. Значит, земля здесь, хочу пару слов сказать об вот этой вот земле. Вот так она выкапывается, да? И вот так дальше выглядит ее плодородный слой. То есть я не... Блин, ничего не видно было, да? Так, еще раз. Вот такими вещами она выкапывается, да? Вот эта зала здесь сверху. Так, вот эта зала Сверху было, да? Вот, дальше она отламывается. Вот это ее плодородный слой. Это что такое? Все, не туда снимаю. Сейчас. Вот она откапывается Отламывается Это плодородный слой Вот он такой вот Конечно, к сожалению, нельзя передать Запах Который идет от этой земли Он прекрасен Пахнет червяками Прям все, что должно чем пахнуть земля Да, она крупная Да, она глина Да, она почти как камни Но она очень рыхлая А это крайне важно Короче, импровизированный заборчик, чтобы просто свинья не сожрала рассаду. Гуляет он там. И самое главное, сегодня приехал мистер трактор. Здоровенный желтый трактор. JCB. И выкопал мне вот такую вот здоровенную яму сейчас. Это же никто не видит, насколько она яма здоровая. Да? Надо просто там оказаться. Вот, то есть мой рост, и опять же смотрим, здесь очень хорошо видно плодородный слой земли, вот он, раз, раз, раз, раз, раз, раз, вот она рыхлая какая, шикарная земля, очень классно, но твердоватая, да, да. но рыхлая. Вот. Ну и дальше вот в этом месте тут идет что тут глина, да? А... В этом месте глина тоже, совсем глина. Тут свинья какая-то. Вот местами попадается э, песочная такая, а в остальном глина. Вот тут трактор помог заглубить землянку, над которой я корпел, блин, два дня. Тут трактор помог сделать Оп! погреб. Вот это будущий погреб. Кстати, вот здесь хорошо видно. Вот она. Вот. Песочная земля. Такое тоже здесь будет. Хотя прям в этой же яме. Вот какая. Прям глина, глина, прямо она аж красная. Классная глина. Вот из этой глины, наверное, получше. Получится что-нибудь слепить. Вот такой прекрасный. И дальше, смотрите, что? Лес. Раз. Погреб. И лес. Ну... Но... В общем, это все, что я хотел показать. Пока что непонятно, как я буду вылезать из этой ямы. Так что до свидания, друзья.